Ну что, привет, дамы и господа, сырые и сирихи, леди и джентльмены. Давненько не выпускал роликов для вас, потому что полно работы. Меня зовут Патрик, вы на канале Globus Moto. А мы здесь вообще, в принципе, занимаемся подбором мотоциклов. Только что привезли Z1000XX 2018, или помните наверняка вот этот мотоцикл CBR600F. 2012 года, который мы подбирали, который мы обслужили. Также вы видели ролик про Ерша, который мы также подбирали, обслужили и отправили. Так вот, это все один и тот же владелец. Иван Бар, который у нас подписывается под нашими комментариями, наверняка вы его знаете. Так вот, теперь вот он его взял. Z1000SX. Это не обзор мотоциклов. Мы не делаем, мы не занимаемся обзором мотоциклов. Мы снимаем ролики о том, как мы их смотрим. И смотрим для приобретения. Это Патрик, канал Глобус Мото. Погнали. Красавчик. Распаковать надо, наверное, да? А можно очень чуть-чуть попросить отодвинуть сразу? А, ну или как? Я его сейчас сниму. Господа, я что-то как-то вспомнил, что очень давно у меня лежат а, целых три комплекта инструментов компании Дека. И сегодня мы разыграем. Смотрите ролик и узнаете, что нужно сделать для того, чтобы принять участие. Ну вот все хорошо. Зачем они этот болотный цвет включили в свой список? Был же нормальный зеленый. Ой, а мне так нравится этот цвет. Да ладно. Я, я, я прям его искал. Это Здесь... просто америкозовский цвет. Они же ярко-зеленых уже не делают. Ну типа лакшери считается цвет. Лухари цвет. Брали новым, да? Нет? Вы второй владелец? Второй владелец. Угу. Пока не заводите его, откатить его можно. Предыдущий его продавал. Помочь? Ну вообще надо его как-то немножко закинуть, наверное. Вместе с подножкой отдаете? А, нет, подножку не отдам. А что будете брать себе? Знаете, я, я не знаю. Я думаю, вообще пока доходит. Я понял. С вашего позволения можно на вас микрофон повесить, чтобы лучше было слышно. Да, пожалуйста. Чуть-чуть расстегните. Угу. Спасибо. Документы можно попросить, да? Да. только достаньте, пожалуйста. 5.45 шикарно. А сколько вы на нем проехали? знаете, я даже не вспомню. Ну, тут... Примерно по времени там. А, я его покупал в районе тысяч. Ну, практически новый, да? Да. Сейчас тут 6881. Не особо изменилось. Да. да был плохой сезон просто, просто Я вот понял. Этот. Это который предыдущий прошлый сезон. Да, да нет, нормально взял В конце 19 -го года. В конце сезона 19 -го года осенью. Угу. Пока выключу, а то мало ли. Батарейка сядет. И даже это предыдущий владелец ставил это масло этот смазчик А, цепи. это смазчик я что-то не помню что это такое. Да, да, смазчик цепи. Автосмазчик я понял. Пустой, нужно в него нужно в него долить, понял, что мыли что ли. Что это в мыл в мыли осталось ну да. да. как будто на мойке что-то там не домыли. Так, зеркала оригинал. Зеркало оригинал. Падения я так понимаю не было? Или Нет. Были? Ничего, он слайдеры, все. Слайдеры оригинал, Все да. целое, новое. Угу. Радиатор нульцевый. А он американец, что ли? Нет, русский. А чего он у нас этот с катафотами идет, странно. Не знаю. Можно, да, я посмотрю? Да, пожалуйста. Спасибо. Лидерский мотоцикл. Вижу, да, Фудзи Моторс вижу. В восемнадцатом году ввезен, и он у нас 18-го года. Да. Аппизен у нас в феврале даже, да? Так. АБС, да, стоит? Да? Ну, конечно. АБС, розеточка, него. Я вижу здесь в да, по шлангам. Номер двигателя. Может давайте его немножко отодвинем. Мотоцикл. Да, давайте. Девица верно. Но ну, он прям реально такой новый. Масло. Матюль 700 Красное. Видимо, еще даже не успел выкатать, потому что оно. Вообще красное. Вот оно. Вообще как будто только залито. Плюс-минус 500 километров. А масло недавно заливали, да? То есть немного проехали? Наверное. На 6 тысячах я делал того. Угу. Ну, где ТО. Где-то есть бумажки. Угу. А вы его официалов делали? Да, официалов. Ну а где, где делали? Где-то в районе Москвы-Сити. Да, а единственное, у меня нету отметки об этом в сервисной книжке, потому что я ее забыл, когда ездил. Угу. Но У них, получается, отметка об этом есть. Ну это... У них, об... у них да. отметка есть. Да. В принципе, я могу даже через официалов пробить, в смысле через Фудзи Моторс спросить. Я думаю, это Там он... есть отметка от первом? Да, вижу. его годовое на 2700 так и все да, да. Угу, хорошо заберите пожалуйста да. и документы ну, я да. ознакомился спасибо так розеточка получается стоит да да оригиналь да, да это получается не выделали это делал все предыдущий владелец а, я я сделал только розетку ага у ниже да вот где uh -huh. вместе со вторым то я uh -huh. разетку сделал Понял. дорого пошла шесть, наверное да что-то такое ну, они, да это розетка у них дорого стоит почему-то. Розетки Знаете? не хватало, поэтому. Ну да. да, вообще износа ноль, износ минимальный, поэтому пробегу не вижу смысла не верить. Так, у нас стоки у нас идет 5,5, в стоки идет, а износ то же самое, то есть вообще на 6000 я верю вполне. Наклейки все оригинальные покраса не вижу перекраса. Фара, Фара ТОЯ. какой-то. Где-то оригинал. Упс, я понял. Так, мотоцикл все. Full Лет, вернее, да. Полная лет лампа. Красивенько, красивенько. Так, здесь смотрим, сколько у нас было в стоке диск в стоке диск в стоке 593 то бишь 6 практически и здесь 5 ну то есть 1 десятая ушла тут. отлично задним тормозите хорошо да ну, все всеми торможу ну просто есть такие которые я вообще задними не торможу Нет. меня у меня учили тормозить правильно, правильно правильно просто лишних тормозов всего. не бывают угу. Риндер стоит, все как полагается. Здесь тоже ри. Стояли даже, стоит уже. уже Не раньше Риндер стояли. Сейчас Стенли. Дот. Дот странно. Странно. Ладно. Видимо, сленки какие-то ставили. Да. Колодки не меняли, ничего не меняли. Да, Нет, не я... вижу, да, они свеженькие, в смысле, новенькие. Центральные подножки у вас нет, да? Нет, не было. Понял. Цепочка, скорее всего, оригинальная стоит. Цепочка оригинальная, да. Да, Ее нужно почистить. кашная цепь, звезда похожа. Все наклейки в норме, поэтому. А продаете в связи? что хотите себе? Просто деньги нужны. Не зашло. Пока не решил. Я понял. Я из того, что меняю себя, пересаживаю с круизера на спорту и обратно в круизера. Вот, в спорту, опять же, круизера будет садиться. Да, ну, думаю, на круизер опять. Я понял. А что хотите? Ну так, пусть Не знаю, наверное, на Харли посмотрим. Понял. Ну, у вас стаж большой? Опыт. Это у вас второй мотоцикл получился. Это у меня первый. Я... Харли, Honda, Харли. Колоса. О, понятно, 4. понятно. Вы заядлый фанат да, Это критеж крас... критеж ве... сумки, да, да да сумки да. я вижу она что вы создаете ее да? да да ну я не вижу здесь перекраса так криво стало вот он да не вижу перекраса здесь то же самое здесь все хорошо Я прям даже не удивляюсь абсолютно, потому что мотоцикл реально новый. Так, ну имеется в виду состояние нового. Сейчас посмотрим на самую интересную штуку. Я однажды смотрел такой мотоцикл в самом Кавасаки, только предыдущей модели. Он был весь сделанный. А вот ушко вот здесь было подварено. Да, нет, здесь не подварено. Ну, в смысле, они аккуратненько приварили ушко для, для паука переднего. И чуть-чуть оно было подкрашено не в тот цвет. Здесь все идеально, все такой же цвет. Вообще никаких проблем. Так, клавиша стекло все работает, да? да? Да, стекло работает, три положения. Все как мы любим. Да, все. Есть. Пуек выставили, да? Или он ставил? нет, это тут не Оригинально осталось? Не да, конечно. Супор. И ручку тоже сзади оставили. А, да. Кoffer вы выставили или тоже. Нет, все тоже он ставил. Понял. Но он наверное, нормально в него вложил. Вот он сделал у него такой кофор. И этот э, и в мащи. Ключей сколько у вас? Два. Можно опросить вас заднюю сидушку открыть? Угу. Угу. Оригинальный набор да. инструментов есть. Сидушку откроем, можно? Попросить. Да, вот даже... вас... он, да? он даже не снимался ни разу я по да. А у вас нету ключиков? У меня, кстати, есть там шестигранники. Да, ладно. Да. Я, за, я за одну точку заглянул туда. Из интереса, да? Что положил? Колосаки. Красавчики делают. Да, чтобы не смягчители, да. Он ржавый, конечно, Ничего да. Ржавый. Видимо, от действительно ни разу не доставали. Да. Настройку крутили себе? Да, помягче сделал. И переднюю, да? Переднюю не трону. сервисе не просили, чтобы настроили, да? Нет. меня устраивало я понял так а здесь что, а? что за потек вот это он эти вот, гудрон может гудрон какой может еще что может можно попробую содрать да, его? попробуйте просто как-то гудрон здесь сверху как будто на него что-то сверху капнуло может капнуло да? я видимо даже как нет не капли огромные Короче, надо бы попробовать ее как-нибудь снять. Аккуратненько. Обезжирками. Можно, на на попротив, у них есть обычные такие растворители. Ну угу, просто есть. можно пластик растворить случайно. Вместе с нет, лаком. Не, не, не, не агрессивные. агрессивные нет, у нас есть сервисы там, но.. А, нет. Минда это. Я думал, ДОТ это минда. Все. Я думаю, без имени, без адреса. Что у них удобно, вот эти вот мне нравятся, ну вот... Ложбинки, вот эти сюда, сюда, сюда винтики да, покидают. Шикарно! Так, UTX9BS, UTX яса. может быть, даже еще оригинальная стоит, да, судя по всему. Так, здесь ничего не горело, лишнего ничего не стоит, здесь пустышка. Здесь то же самое, все по, по красоте. Так, сейчас будем заводить его, с вашего позволения, да? запускать. Мне говорят, заводят сто, корову стоило, а мотоцикл запускают. Так, 12.3, ну в принципе давайте попробуем, сколько будет просадка, интересно. 55 50 45 все отлично завелось запустилось но ну, мотоцикл действительно такой прям вот новый даже закопаться нечего максимум резину поменять резину не меняли да, да. Я не не смысл еще менять резину ну, на самом деле это батлакс он скользкий пипец у меня очень много ребят разложилось на новых мотоциклах да? Резина 2017 -го года, и здесь 2017 да, год тоже, 45 неделя 2017 -го года. Ну а для того, чтобы принять участие в конкурсе от компании Дека, вам необходимо в комментариях под этим видео написать, что вы думаете вообще в принципе об, об инструменте Дека, для чего он вам нужен и как бы вы хотели бы его использовать. Любой комментарий с упоминанием Дека. В принципе и все. Так мотоцикл вроде ничего. Я смотрю, в принципе, новый мотоцикл. Чуть-чуть только тут заляпаны всякими химикатами. клавиши проверяем. Клавища работает. Вторая клавиша. Ну а гардоми ты не сбрасываешь а вот она, клавиша. Всё, сброс. наверное. Да, сброс. Это, получается, режим. режима компьютер. Режим, да, он, да, да, да, режим здесь, да. Здесь, да. Здесь, да. Ну да, переключение, получается, повторно. Надо дублировать клавиш. Трекшн, контроль, пауэр. Так Три Один, есть Оп. Выключил Л. Два режима у него, да? Да угу. Так, электрика работает Смотрим приборку Поворотник левый, поворотник правый Биби Аварийка есть И что у нас? Да все вроде и дальняя моргалка. Моргалка. Так, смотрим теперь, что у нас по габаритам, по аварийкам. Здесь лампы есть, светит шикарно. Можно попросить вас сторону, нажмите, пожалуйста. Ага. И нижний, да, задний. Ага, все, работаем. Ну, сейчас осталось только его подвеску покачать. Я не вижу смысла ты что-то куда-то далеко лазить. потому что видно, что здесь никто никогда не лазил. Крышки никакие не снимал. Никаких слизанных болтов я не вижу. Здесь мотор никто не скидывал. Упоры здесь, упоры есть. Вопросов вообще никаких нет. Радиатор. Видно, что смотрю, новый мотоцикл, как будто салон, и вот и немножко глядит. Вот. Так, здесь упоры. Упоры есть. Да клипсы все на месте, болты на месте никакого китайства я не вижу Абсорбер стоит абсорбер стоит реле зарядки спереди ну не знаю новый магазин а по цене вы с ним обсуждали уже? да сколько обсудили? ну я хочу за э, него 850 Ага. то есть на резину скинуть не хотите? ну я скинул 30 -ку. а я понял, вы уже с ним обсудили 880 да. Да. Угу. А по цене по рынку они сколько смотрели, да, наверное? Смотрите, ну при, пример, примерно столько, вот ну, там типа 800-900 uh -huh. тысяч. Потому что SX стоит каких-то нереальных денег. Да, это не нужно, не нужно, абсолютно, понимаю, согласен. Миллион триста, ну, ну такое. Да. Куиз, конечно, вот то, что в новом есть, это хорошо. Он нафиг не нужен. Здесь ставите перемычку, и она такая же будет круиз. Ручка просто зажимается ровно и ну, все. Вот на Харлей такой за, за Бич круиз? Да. Ну, я, да. Я этим болтом я ездил еще в далеком девятом восьмом году и шикарная тема. Я тоже ездил с этим болтом. Мне это очень называется. Нравилось. Как называется? Фирма эта Курякин. Курякин и сюда угу. все сюда перемычка. Так можно я бак еще открою, да? да, с вашего позволения? Ну да, тут даже видно, что не убитая замочная, не здесь не убитая замочная, нету такого. Ну, вот чтоб... тут вот известный это... пробег. Это это, это перелов да, я к тому, что знаете, когда вот там 20 тысяч пробега, а там он такой как будто 120 на нем уже. Кстати, вот это тоже хорошая тема, чтобы если что, ключом не убить. Ну бак чистенький. Что тут смотреть-то? Новый мотоцикл смотрю. В принципе, я не вижу смысла сомневаться. Цена 850, а еще лучше 830. Не хотите? 830. И завтра заберем. Не готовы? сам Я понял. Ну тогда я как бы ломать никого тут ничего не буду. Перемычка стоит все как полагается, стальная перемычка для дуги. В смысле, для слайдера. слайдер правильно сделан. Самый большой косяк это резина и вот эта капля. Ну я думаю, это вы с ним сами же обсудите. Он человек взрослый. мы тоже взрослый, поэтому большие мальчики между собой договорятся Масло не воняет. Можно просить еще раз завести его? Доведите, пожалуйста, я сейчас послушаю сцепление. Уже лучше. Угу. Так, я сюда пока угу. Сцепление даже не слышу. Вот Чуть-чуть есть, но она мягенькая абсолютно. Выжимаю одним пальцем. Вообще мягенькое сцепление. Шикарно просто. Работа двигателя мне нравится. Сейчас я еще разгажу его и подвеску пощупаю. Можно, Да. Да. Да, Это да, чуть-чуть я ему. Ну то моторы они не менялись никогда. Как они были, они особо не менялись. Килисты только меняются, грешут. Можно попросить также же погазовать? Да. Сейчас я микрофончик увижу, yeah, возьму. Yeah. Ладно? Да, да. А, заряд идет все все отпускайте заряд идет резонанс где-то пойму идет какой как будто что-то шевелится такое то ли где-то труба то ли вот эта накладка шевелится сейчас проверим можно да, да. где-то какая-то накладка все будет вот здесь не пойму резонанс просто ну, слышал. все вопросов нет сейчас подвеску пощупаю в принципе мне все нравится так и цена 850 да что я просто зафиксировал да. это мы с ним сами уже там дальше сейчас и подвеску тедушку накинем угу. я пока закручивать не буду да. Я думаю, вам смысл ее даже закручивать не надо будет. Ну, пока да, да. Потому что скорее всего мы его заберем. Вероятность, что там большая. Там... Что там внутри? Сейчас. А, не, внутри там ничего нет? Нет, внутри ничего. Я думал, в кофре что-то. А, что -то, что -то да, в кофре что-то внутри? Да, да. Нормально абсолютно. Я верю состоянию, верю пробегу, поэтому смысла не вижу. Сейчас посмотрим, что у нас тут. с вилкой вилка не течет, вилка не течет, и задний амортизатор. Я отсюда его, нет, нет, ну сухой, сухой амортизатор. Я его пошевелил. Этого вопросов нет. Ну все, в принципе. Спасибо. Я могу закрутить. Да, да, закручу. Я лучше закручу, чтобы. Свет да. оставить, нет? Да, нет? Ну что, погружаемся. Иван, как ваше настроение? Огонь, пожалуйста. Да, да, это не обязательно. Я про мотоцикл хотел спросить. Да, про Мотоцикл подойдет а уже. Да. Тот мотоцикл уже уехал. Сейчас погрузим его в прицеп, как обычно. Повезем в сервис, поменяем резину, постоит у нас, а потом Иван заберет его и будет... ва та та та Аккуратненько. Все. На этом, наверное, будем завершаться. Розыгрыш проведем где-нибудь через неделю, где-нибудь на стриме. Оставайтесь с нами на канале. С вами был Патрик, канал Глобус Мото, наш мотосервис z 1000 sx Всем пока-пока.